Итак, наконец полностью закончил сборку хронографа. В итоге у меня получилось вот что. То есть, как можно видеть, никаких кнопок, кроме включить-выключить, нету. Все довольно простенько, скромненько. Работает следующим образом. Включил, загорелся экран, выстрелил. Показала результат. А, тут очень яркий свет, и, возможно, на камере будет видно плохо. Но на самом деле вижу я хорошо. То есть 49 написано. А, Выстрел еще раз. Показала новый результат. 50. И так, сколько надо, отстрелял. И по окончанию выключил. То есть никаких функций типа... Просчет средней скорости, скорострельность, запоминание результатов, допустим, ничего такого пока нет. Возможно, в будущем доделаем. А внутри все выглядит вот таким вот образом. То есть, питание, сама схема и трубка с датчиками. А снаружи находится дисплей из плюсов устройства я бы отметил следующее то есть это небольшой размер сама коробка на 9 на 9 на 4 если я не ошибаюсь и вот влазит в руку в принципе еще один плюс это относительная простота сборки и доступность деталей то есть если паяльник в руке лежит более-менее даже не обязательно чтобы он хорошо им пользоваться уметь то никаких проблем со сборкой не возникнет. Детали я тоже постарался подобрать. Э, попсовые такие, чтобы их можно было купить на любом радиорынке без проблем. И еще один плюс это дешевизна устройства. То есть полностью все мне обошлось меньше чем 10 баксов. То есть и коробка и все внутренности. Если барыги у вас не летуют, то можно и в пятерку вписаться. Из минусов. Самый большой минус это вот трубка. В трубке в этой только два датчика. И надо всегда их задевать. То есть там проходят две оси. И надо обязательно, чтобы сработало, задеть обе из них. Чтобы два датчика сработали. Это не всегда получается. И немного это раздражает. Сейчас попробую продемонстрировать. То есть, вот, допустим, пистолет, если криво как-нибудь так Держать. Да. А вот оно не, не смогло отработать. То есть задет только один из датчиков. Если так вот пару раз подряд не попасть, но довольно сильно нервирует. Но минус такой относительный. Из минусов, пожалуй, все. Дальше я... Попытаюсь коротко пробежаться по схеме устройства и по возможности подробно остановиться на сборке. То есть пошагово буду собирать. Ну, на этом пока все.